Высший юридический колледж – это самый крутой колледж. Вы первый выпуск сарапульского филиала Высшего юридического колледжа. И вы знаете, этот первый выпуск очень успешный. Поэтому мы гордимся вами, мы гордимся, что мы смогли воспитать таких замечательных выпускников. Ну, первый курс всегда был сложно. Первый курс – это... Школьная программа, когда уже идет интересный предмет, так второй курс у нас по специальности идут, уже интереснее становится, ты хочешь-хочешь учиться. Ну, самое интересное было, наверное, узнавать какие-то новые предметы, те вещи, которые не расскажут в школе. О а сложном, опять же, наверное, было понимать это все, потому что все в новое. Ну, здесь очень интересно. То, что здесь э, практику проходим в разных местах, а не только в полиции. Я думаю, что более престижные да, в Сарапуле нету э, колледжей, так как форма также, да и много всего. Во-первых, этот колледж единственный в Сарапуле, где есть форма своя, и, и погоны, скажем, уже привыкаешь к форме. Им есть возможность совмещать с к учебными не мероприятиями, и жизнь становится краше и лучше. Бегали в валенках, играли в хоккей, катались на коньках. На защите своих дипломных работ вы доказали наличие огромного потенциала, с которым вы вступаете в взрослую жизнь. Вы от нас сейчас уходите, но вы от нас не уходите никогда. Вы все равно остаетесь с нами вот здесь. А в высшем медицинском колледже учиться очень здорово. Все приходите к нам.